Так, понял неужели я? ездил в банк этого города. В другой банк города. А, здесь банк не, не, не этого города. О, моя просьба свершилась. Еще должны переделать школу. А, должны переделать школу. Да. И вот этот магазинчик перенести. Боже, И... это... Ты подарочка. Ты кто? Чё, разлетался ой, там? ты пришел за мной подарочек. Сугробсант. Какой подарочек? Ай! <связывается> Что <чё> произошло? <связывается> ой, ой с... девочка какой-то. Привет! Может, ты кто такой? Я... я. Я Я гость. Понятно, посмотри, какой дом мэйрат помахал, точнее, я. Красивый а дом. А теперь. И понемножечко принимая магию. Да. Так все, мне пора, мне пора до свидания. Пока. Нет, ужасно. На самом деле ужасно, просто у Бога. Санта. тьмы. Как тебя зовут вообще, тайный Санта? Да. Злой Санта. Санта с когтями. Как тебе зовут? Мне кажется, что он похож на волосатого зверя. А какие? Дать, дать тебе ты вот. Обычный. Обычный? Окей. Ну, мне кажется, ты, ты а. похож на дверь из помойки. Так, ничего понять не могу. Смотри, девочки. А, все помню пароль. Держи, я его создал для тебя. Ой, а -а -а. проверил Дедушка, дедушка-пупсик. Дедушка, ты это, на меня-то не закончил рабочий день, тут улыбался. Стой, отстаньте от этого, давай. он бесполезный, Ура. он бесполезный. Я нам нужны старые нам старые жучки, паучки, а дорогашки. Сейчас я прибью эту девушку. Ты что, ты что, ты на кого чупакабра накинулся? Сопротивление. Ах ты, что такое? Ты офигел что ли? Вообще. Тебе так жди. Ладно. Ааа. Что это? Несполезно. Давай, дэнта, санта с когтями, разберемся с ним. Лаки чарм. Какой лаки? Чё офигел? У меня супер шансы покруче твоих. Елечка. Нет, такой же супер шанс. Так, давай, примени его. А шо У тебя не может быть такой супер шанс. Ой, все супергерои сбежались, и Карапа, Да ты бесполезная я овца, я сейчас тебя как подгиб. Ну все, вы сами надержались. Сколько-то там тысяч к вам и иду, сообъединитесь тебя подчиняйся мне все ты, все моя встан встан ты моя рабыня ты моя рабыня подчиняйся я вселяю в тебя Также он он летать. так я тебе типа повторяю ты подчиняешься э, мне не ты не моя рабыня так я тебе че сказал тебя сейчас космос отправить или чихануть мне ладно в любом случае ай да ты офигел. бесполезные. Тайны Санта или Санта с когтями. Разберись с ними. Всех преврати их в Супчик. Хорошо. Так погоди, у меня же есть, у меня же есть камень-петуха. Сколько ты там тысяч к квамейорик объединения? Я хочу помочь нашему другу. Нашему другу дай мне помогают? Поэтому они еще не Я им не дал команды. куда Интересно, как он будет забирать талисмана. О, Ореко, я выбираю силу Нет, я не выберу силу пока. Ты так? Я перейду. Ай, а, да, хват мне ловить свои ловушки. Такс, может быть тебе как-то помочь, уйди. а? Слушай, да, я могу этот подарить тебе подарок. М -м -м. Ну давай, я жду подарок. А, такс. Все подарки не получат. Получат только ты подарочек. Что мне с этим руком сделать? Нам понадобится 100%. Он под ядом? У нас открылся новый магазин, кстати. Кто под ядом? Это дед. Дед, а, угу. Дед, Так, у меня есть... Бокаль... Там я один домик э -э, открыл. Так, быстренько мы сейчас вот сюда. Так. И вот сюда. Деда должно было вывести из этого Венома. Я должен был его свои, свои силой вывести не понял. из Венома. Кошелек. но мне не хватит на две... Нет, не так. Пастон, две штуки. Э, вот. Давай, даш. Вс. Почему, ага. Почему злодей так сильно устарели? Уже ничего умного придумать не могут. Почему кто-то так сильно умного ум умничает? Но Шучок, мало чего да. делает. Да. да, бесполезные на самом деле. Гораздо умнее все хватит. Супер бояж. шанс. По крайней мере, не умнее мистера Баба. Слышь, тупица ты, глупая. Сейчас так, ты сейчас Помеха. Ж, так, вы все помехи на самом деле мне. Я просто хочу забрать камни чудес. Эй, пойдем, мне Санта. Санта, Санта знаешь, никуда что, не ходи. Санта, Они же у меня для тебя Вена. подарок. Ты хочешь подарок? Ты же хотел Телепаха, нам подарки под Пойдем, будь, будь под защитой. Пойдем. Я не хочу ничего делать с тобой. Пойдем. Смотри. У меня здесь да, подарок для тебя. Смотри. Крепленные сотый так, процентный. Стой. А, а, а. Подожди. А. Где-то здесь. А, Пяти. Пяти. Так что. Пятипроцентный самогон. <с <с Скивен. Так, да, божечки ты задрали. где-то здесь Строят должно быть. Вали отсюда. Не знаю, подожди. Где-то должно быть здесь. Так, все, кто сейчас не хотят, те, кто хотят жить, сейчас отойдут отсюда, потому что те, кто не хотят жить, сейчас Санта, попадут Санта, с помощью вояжа. Подожди, Вояж. где-то здесь должно быть, где она? Подожди, вроде здесь где-то, где-то под елкой, вроде. Так ничего понять не могу, где же это? Вояж. Оно. не нравится. Дайте табуреткой. Молодец, Санта. -а -а. Давай его, теперь а -а -а. его ловим. Давай. А я его парализую. Нет, нет, нет. Жала! До свидания. Тебе далеко не сбежать. вскоре все будут подчиняться мне, потому что я не злея, конечно, всех. Да, йо-мо а ⁇ пчела Ваяж! М -м -м. Надо к собака, и... так, собака. Еще одна помеха. Привет. А собака... собака сейчас прилетит в Монако обратно. Какие-то проблемы у меня. Так, собака не вовремя свалилась, okay. Заводили, я Давай. Нет, проблемы какие еще? Очень большие проблемы. Такое, как вы закрыли, алё, где ты? Блин. Нет у меня А ну иди сюда, песик ты очень добрый. <плёк> не хочешь, не хочешь подкрепиться мандианом? Нет. Хоти. <плёк> у тебя нет вариантов. Сбежать. Сейчас я сломаю. Парализован. Это, так, это не один лук у него еще есть луки это только часть лука один из восьми может быть девяти не знаю это только часть луков раз этого его надо его морозить когда он будет другие луки брать ну привет на кем-то <могу> веном то мой <могу> веном веном остальных спадет Сейчас... Ой, я с в нелепом костюме. Выпиш... Да, сама. А, Черт, Веном со всех спал. Ой, Санта, давай а. Не пустишь, а, мы... а мы, это. Ишечок, паучок. И не хотели, не хотите. Свете, не хотите. А не хотите под Веном, а побыть еще раз? Нет. Собачка, а ты... Видимо, не учишься Может, на своих ошибах. Нельзя так на таран что, лезть просто, к злодеям. Чтобы не силы, просто, чтобы В... создать какие-то украшения, это очень глупо. Это... Ты, ты, ты, наверное, тупее, когда родился здесь. Пошёл. Да. Я тебе сейчас... Мы тебя тут спасаем, а ты умничаешь. Она это мне говорит, если что, а не вам. Да он, злодей, тебя по голове стукнет. Да, по Че, ты там жива или... Дух... Тук-тук. Тук-тук. Теперь я уже делаю жертвоприношение и так далее. Ты вообще? Слушай, а ты летала в Монако? Ты меня со своей лопатой Тебе эту лопату отберу сейчас. Где ты находишься? Все, будь там. Иду, иду, туда. Ой-ой. Так, ладно, можете гулять. Вайдаш. И где? Я возле дома не вижу. Разделитесь. А, вижу, вижу, вижу, вижу. Давай, давай, вытаскиваем второй лук. Эх, вот же, черт. Давай, разэтвывись. Не получится. Так, мне нужно что-то придумать более так, Мне кажется, надо валить по бурому. Полезная черепаха, У лучшая... а тебя в смысле ну? Я понял, Супер -шанс не дал намете. Можем детрансформироваться. Детрансформация. Кушать, покушать. Так, интересно. Вот я недавно слышал. Так, мне надо кое-что. Ну, уже. короче. Кое-что. Ай-яй-яй. Вова кружит. -т -т та... Так, есть покушать Себя тебя это? Глухонемая, слепая глухонемая. Эй, жрать. Так, мне надо кое-что взять. Да, черный цвет. На на... Крылья материка Кошелек. Это не этот пароль. Вот он. Ту -ту -ту -ту. Никто никогда не. Так. Теперь, когда я трансформировался, конечно же, Веном со всех спал. Разумно было делать так примитивно. Но теперь, когда Веном со всех спал, ничего не ни с этим не. Тики. Кушай. Так. Тики. Тики плак. Тики плак. Слияние. Держи еще. Так, снова Жди... в своем классном костюме. Так, а вот этот вон баба жук, ли объединил камни чудесно нарушает. Ли а, ли литимер. Ай, дом слишком высокий стал. Теперь не допрыгиваю. Ну, сейчас допрыгну. Сейчас Тут... прорисую я тебя. А... Жечок, Тебе и не да, доело да, играть кошки-мышки, а? Пофиг, пофиг. Мне надоело играть кошки-лариски. <съем> <съем> Ах, Полин, <functioning> полен, талки, Орико. Кто-то там еще объединитесь. Мне нравится играть в кошки Лариски. А мне нравится размазывать тебя по стенке. Но я ж этим не горжусь. Знаешь, как? другими <света> собаками я уанс дэй очень полезный я уанс дэй единственный с правильным умом это сила это сила это сила шока ты сможешь парализовать тех кого это не тот это не тот это не тот это не тот шок подожди я тебе не тот шок дал типа пошли типа каким ядом купиться да яд отмываюсь, она притворяется, со всех уже спал давным-давно мой яд. Она ну сейчас вкус... мы всех подарим им яд, да? Подарим. Подарим. Подарим, может быть. Так, вообще, где ты, собака, летаешь в космосе? Там, вот, Не вот, в космосе, вообще. даже очень А рядом. где ты, бесполезная? Блин. Даже очень сильно рядом, а тебе прям все знать. Там рыбку найдешь. Да, мне все нужно слишком много знать. Иди работай, значит, на рыбу. Не о рыбы с... тоже. А, а стой, собака... я же могу загадать желание рыбку. Смогу и разрушать веном. Давай парализуем его с двух сторон. наглая. Парализуем его с двух сторон. Все, пчела парализована. Пчела еще одна, еще одна рабыня под моим веном. Еще нужен веном, да? Загадываю желание смотреть военную телек. Откуда? Что? Вопросики. Так. Ай, у меня это? есть вопросики. Ну долго она не будет. Так. Что? что? Что за бесполезный? Отпу что это? Как мои стрелы летят? Куда Собачка? ты? Собачка. Парализована. Что ты двигаешься? Не двигайся. Все, а, птичка. А, ты уже парализована. Птичка так. парализована. Почему так. Так, черепаха. Нет, это наглая вояж. Я так, с этой наглости в шоке, с наглости а. этой. Какая наглость, да, амло трамвайные ты, они. Вен. Чё, фигела? Хорошие сюрпризики. А так, теперь они а а все, а они теперь все здесь. Но я не хочу, нет. я сейчас уберу со всех из них вена. Собака, я в тебя вселяю Орел, Орёл, я бабочка. в тебя вселяю мог. В тебя вселяю мог. И во всех вас я вселяю. А я Пора изнать, нет. Нет. Вновали, и знать, меня. Нет. чудес, И пытка самая... Я потом сюда вопросы, но нет. Чудесный мистер Бак. Герои, получилось. Мне получилось. пора. Так, а сейчас... Выноси эту дверь. Спасибо. Она -а -а -а -а. Приколь... вот так сделай. Сос... Э. Э. Ладно. Э. Э. Э. Мне надо идти, raises. ладно. Это все из-за вас. Так, я не понял, ты что? Ж... Какая наглость! Я не потерплю это. Я пойду жаловаться в милицию. Это Талисман-детектор. Так, талисман-детектор. Пип, пип, пип, пип, пип. Иди сюда? Ко мне талисман. Что? Привет. Пока. Мне здесь нужно поговорить с дурочкой Славочки. Чего вы тут пошли? Так, пошли с тобой поговорим. <тасширена> мне отстало, мне Окей, значит мы тебя сейчас этот. Вы, подходит, происходит. <тасширена> я не потерплю наглость в этом городе. Пошли, так пошли, рабыня. Ладно. Так, я у тебя тут должен кое-какую ко -ко свою вещицу забрать. Какая Я наглость! Кто посмел? Кто посмел Ладно. забрать у меня это? Еще не знает, Можно да? так? Мои силы называются сейчас. Олицетворение. Слышь, <смех> олицетворение нет <смех> и Какая наглость! Кто посмел? Я посмел! Ты пернатая птица! Так! <смех> Офигел! Он, как ты разговариваешь, ты под Веномом, заткнись там, молча. Вообще-то это орел, это птица-хищник. Освобождайте, Причем да. Причем под Венома молчи, дура. Освобождайте так, от пошли. Венома. Так, пошли, пошли. Будем, будем с тобой разговаривать. Да мне без разницы молчать. Так, говоришь. Пошли, я, я сейчас к тебе... Ты еще не хочешь мне дать там? Нет, талисман мой, все, давай пока. Я сейчас его призову, пойду. Ничего тебе не нужен. Ничего тебе не нужно. Я тебя не знаю, кто ты такой. Мне... Уже не получается, правда? Сейчас получится. Хорошо. Пойду я все, думал, вот он, клевер адекватный, но у него а вот крыша иди, едет. Иди сюда. Это будет все, рост, а, да, трансформация. Да, да, да. Кладем талисман, чтобы он не смог его увидеть. Я все вижу и все слышу у меня это. Я слышу у меня простушка на талисмане. Есть. Телевизор посмотрю.